друзья всем привет сегодня у нас новая простая и полезная самоделка как для гаража так и для мастерской и вообще нужная штука для ваших сверл думаю у многих после ремонта оставался подобный кусок ламината он то и пойдет в дело его разметим распилим вообще посмотрите что я задумал на этот раз и оставьте комментарий после просмотра хочу знать ваше мнение желаю приятного просмотра Как вы, наверное, уже поняли, у меня получился отличный съемный держатель для сверл. Я сделал таких размеров, а именно на 48 сверл, так как он не громоздкий и его удобно переносить. С появлением новых сверл я просто сделаю еще такой же. Очень удобно, висит на стене, не мешает. А если есть необходимость перемещать сверла по мастерской или за ее пределами, то вместо того, чтобы набирать по одному сверлышку, просто взяли все, понесли куда надо и продолжили работу. А как вы считаете, удобная получилась штука? Оставьте в комментариях свое мнение. На этом на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего настроения. Пока-пока.